в Волновахе на окраинах Донецка даже там мы не слышали такого просто никого сейчас сходим в дома поинтересуемся вообще Добравшись до центральной площади новой коковки, которая теперь после Херсона становится наравне с Алешками эпицентрами такую канонаду. Сказки надеть. Прилетело. Что это вообще? Тяжелый калибр, но что именно? Не ясно. дня внутри здания мэрии, выясняем, что свежие лужи крови снаружи это утренний обстрел. Утром высыпалось на женщину остекление администрации, вылетевшая в результате взрывной волны от прилета рядом, жива в больнице. Вылетные осколки, все разлетевшиеся выбитые рамы. Ситуация, по большому счету, очень сложная, начиная с конца июня. Но в последние 3-4 дня она обострилась, потому что изменилось само качество ударов, скажем так. Если раньше были ракеты, и много ракет... У нас город самый многострадальный, наверное. Примерно такой же, как Донецк, только по площади он меньше и по населению меньше. У нас было до 140 ракет в сутки. Из них 74 Хаймарса. Это самый напряженный день. Крым. Опасный сценарий и прямая военная угроза заставляют мэрию Новой Каховки принимать тяжелую... Стратегический канал. А вот сейчас все изменилось и стало по-другому. Вот такие осколки. Это, э, э, да они постоянно. Вот сейчас вы слышите. Хаймарсами, хай высокоточными, э, 155 миллиметровые гаубицы, прочей техникой. Э, у нас за последние два дня только здесь 6 убитых и, наверное, около 20 раненых. Очень тяжело. Даже эвакуировать их, потому что постоянно под обстрелом находимся.